«Привет! Этот месседж для тех, кто собирается купить недвижимость в ближайшее время по большому дискаунту. Если вы это делать не собираетесь, можете просто его пропустить». У нас в Real происходит небольшая неразбериха. Люди считают, большинство людей считает, что цены будут падать. Я тоже так думаю, но не так быстро, как это кажется. Мне звонят люди за последнюю неделю, Мне меня позвонила, наверное, Чек 12, и спрашивала, когда можно прийти и, ну, как я говорю, и забрать свой real за полцены. Нет, так быстро цены не падают. Смотрите, я вам сейчас покажу, что происходит на маркете. Вот наша брокерская система MLS. Например, возьмем район, ну, вот так, возьмем райончик. Смотрите, на сегодняшний день у нас 294 дома. Это дома, которые стоят на продажу. 294. Если мы посмотрим, сколько продалось домов за последний год, а для чего нам нужно это сделать? Для того, чтобы знать, сколько в среднем, в среднем маркете, сколько продается домов за каждый месяц. То за год у нас продалось 1394 дома. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы берем 1394 и делим на 12 месяцев. В среднем это 166 домов. У нас на сегодняшний день стоит 294. То есть это, грубо говоря, 2 months supply. Что такое 2 months supply? Что такое 2 months supply? Это значит seller's market до сих пор. Когда у нас supply домов, от четырех до шести месяцев это считается эквилибриум, это не sellers и не, и не buyers market когда у нас supply домов больше чем шесть месяцев семь восемь девять это считается buyers market когда домов больше чем покупателей на сегодняшний день у нас туман supply это до сих пор sellers market поэтому вам сейчас цены отдавать вам сейчас цены скидывать никто не будет вот на сегодняшний день это может занять 2, 3, 4, 5, 6 месяцев, пока селлеры начнут уступать. Как только сейчас маркет откроется, селлеры поставят свои дома обратно на маркет и займет хотя бы месяц, полтора, два, пока они realize, что у них никто ничего не покупает. Вот, поэтому сейчас, если дом стоит за 650, и вы просите, что вам скинули сразу там, 60 тысяч, 10%, или 20%, 120%, Такого не произойдет. Я вам еще раз покажу, почему я это имею в виду, я вам докажу. Это не, не, не голословно. Смотрите, берем те дома, которые продались за, за последний месяц, за последние 30 дней. Это уже, в принципе, коронавирус у нас. Правильно? Если мы возьмем самые ходовые дома, это, например, до миллиона долларов. Давайте наберем до миллионов долларов. Вообще, ходовые дома где-то до 700 тысяч. Но мы давайте наберем так, на, на, на, поставим sold price от 500 до миллион, 22 дома за месяц. И я просто взял эту эрию, потому что она первая пришла в голову. И если мы посмотрим lease price versus sales price, вот процентное отношение, видите. 101% от той суммы, что его поставили. То есть получается, что дома за последний месяц продавались дороже, чем их выставляли. Поэтому никаких дискаунтов пока речи быть не может. Еще просто рано. Просто рано. Это должно пройти 3, 4, 5, 6, 7, может быть 12 месяцев, пока вы увидите, что будут большие селлы. Все. Большое вам спасибо. До новых встреч. Пока.